Приветствую всех любителей новостей. Ты смотришь Универ Меня зовут Адель Сальхов. Сегодня в нашем выпуске. Всероссийский медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи стартовал в Казанском университете. Президенту республики Татарстан Рустаму Миниханову исполнился 61 год. В музее имени Лобачевского открылась выставка от первопытности к цивилизации. Казанский федеральный университет выступил одним из организаторов студенческого медиафорума. Для студентов выступили известные журналисты и преподаватели российских университетов. На какие темы казанские студенты побеседовали с гостями, вы узнаете прямо сейчас. 1 марта в Казанском федеральном университете организован медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи. Организаторами выступают Росмолодежь, Международная ассоциация студенческого телевидения, телеканал «Универ-ТВ» и Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Первый мастер-класс «Что должен знать студент о работе в современной мультимедийной среде» вел советник Международного информационного агентства «Россия сегодня» и профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Олег Дмитриев. Я сегодня пытался поговорить, надеюсь, мне это удалось. Мы разговаривали вообще о том, что нужно журналисту, какие знания и умения нужны. Да? То есть нужно помнить о том, что любому журналисту нужно испытывать большое удовольствие. даже сказал, кайф от того, что он рассказывает истории, то, что он общается со своей целевой аудиторией. Вот этому как раз я и пытался ну, не научить, а вот этим я пытался зажечь вот всех тех, кто здесь собрался. Также Олег Дмитриев высказал свои пожелания молодым журналистам. Я советую молодым журналистам не опускать руки. Советую быть постоянно в тонусе, знать то, что происходит, знать о том, что такое профессия и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ведущий эксперт экспертного совета Института развития интернета Максим Корнев вел мастер-класс «Новые медиа в цифровую эпоху». Сегодня я расскажу про новые цифровые технологии, про то, как сейчас происходит взаимодействие с аудиторией, я выделю 10 главных ключевых понятий, и у меня будет сейчас такое предложение к залу тоже параллельно со мной определить для себя те вещи, те ключевые слова и понятия, которые я пытаюсь объяснить. Максим Корнев также отметил, что сегодня рамки между традиционными и новыми видами средств массовой информации сейчас стерты. Все медиа цифровой средой, они как бы так накрываются, да, как вот Wi-Fi или как какими-то новыми значит, там волнами, да, которые изобретают люди, и вы просто в этом живете. Вопрос только, есть ли у вас приемник на эти волны или его нет. Соответственно, если вас нет в этой сфере, значит, вы валиваетесь из огромного а, большого поля, да, из параллельной жизни. Также в рамках медиафорума состоялась конференция Межнационального совета Международной ассоциации студенческого телевидения «Межнациональные и межконфессиональные отношения в студенческих медиа в эпоху цифровизации». Подробнее об этом и о втором дне медиафорума вы узнаете в следующем выпуске. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универ News. Свой 61-й день рождения 1 марта отмечает президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он также является и председателем попечительского совета Казанского федерального университета. Весь день президент Татарстана получал пожелания от друзей, коллег и жителей Татарстана. О том, какие поздравления оказались самыми интересными и креативными, расскажет Анна Глазунова.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 В честь дня рождения Рустама Миниханова, жители Татарстана, записали музыкальное поздравление. В своем видеоролике они поздравили президента на татарском, русском и английском языках. С днем рождения! Успеха, радости, ведения! Анна Глазунова, Универ -ньюс. В последнее время значительно падает интерес школьников к географии. Повысить интерес к предмету, активизировать деятельность учащихся на уроках – такие задачи ставят перед собой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 Поэтому мы близко сотрудничаем, проводим множество различных мероприятий. Мы, мы друзья. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Выставка от первобытности к цивилизации только начала свою работу, а уже привлекла к себе пристальное внимание гостей. Подробности расскажет Адель Шемилова. В музее Лобачевского КФУ начала свою работу археологическая выставка от первобытностей к цивилизации. Основой выставочных комплексов стали материалы поступлений фонда Музея археологии Археологического института имени Халикова. Выставка включает материалы полевых исследований 15 археологических памятников, расположенных на территории Среднего и Нижнего Поволжья, охватывающие период от финального палеолита до нового времени. Экспонаты позволяют на примере археологических находок, собранных на месте древних стоянок, поселений, могильников, проследить этапы эволюции материальной культуры человеческого общества. Все представленные на выставке археологические предметы и коллекции уникальные, экспонируются впервые и происходят из объектов археологического наследия федерального и регионального значения. Посетителям выставки представится возможность познакомиться с находками, которые совсем недавно появились в арсенале науки. Еще ждут своих исследований, первых публикаций и, возможно, сенсационных открытий. На рынке мобильных приложений на первое место вышло приложение под названием GetContact. Некоторые эксперты обеспокоены, что данное приложение может красть личные данные пользователей. Подробнее далее.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 Ралина Султанова, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. На этом все, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.